здесь все очень даже цивильно Ты сразу же попадаешь сюда внутрь и есть запах этот you hold this and smell. Smell good, fresh. вот так вот выглядят финики когда их только сорвали с пальм напоминает очень сладкую медовую грушу вот такие вот страшилки страшилки огурцы берешь себе натираешь зачем крем ребят просто покупайте такую штучку Если вы только переехали в Дубай, либо вы турист, либо вы тут давно живете, в этом выпуске я расскажу вам очень полезную информацию. Мы покажем вам лучшие рынки, которые стоит посетить. Здесь вы можете найти как продукты для ресторана, просто скупиться домой, либо же найти себе поставщиков. Не переключайтесь, ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на канал, обязательно отмечайте колокольчик. Но ну, а мы начинаем с первого нашего рынка, это Waterfront Fish Market. Пойдемте смотреть. На самом деле, все, кто думали, что рынок это в привычном состоянии, какой-то вонючий старый рынок, здесь все очень даже цивильно. Он больше похож внутри на мол или какую-то базу продуктовую. Сейчас зайдем внутрь, будем смотреть. Есть, конечно, запах рыбы, ты сразу же попадаешь сюда внутрь и есть запах этот не очень приятный, но что, как говорится, делать, это же рыбный рынок. Идемте смотреть изнутри. Так, мы только что выяснили, что рынок вообще состоит из четырех отделов. Рыбный самый главный, со специями, с фруктами и овощами и птицей. Начинаем с рыбного. Давайте смотреть. Очень много прилавков. Все свежее, выловленное в ближних водах, привезенное из Индии. Рыбка свежая. На прилавках пойдем смотреть. Uh, мой друг uh, сейчас расскажет нам, что он продает uh, и где же это все берет. Как ты, друг? Как Тарик. Что у тебя здесь? пожалуйста. This uh, crab here, local. Where? It's local crab? This local crab. This early morning crab. crab. This is no. coming from uh, Jumeirah. From uh, Jumeirah? Jumeirah. Nearby. Jumeirah number one. Every day it's coming? Yeah, every day coming. New fish every day coming. Nice, nice. Yes. What else? And shrimps? streams and shrimp, different uh, places. This coming from India. This is coming from Pakistan. This one from Oman. That one from Oman. This one from Pakistan. And uh, this one from Pakistan. And how often uh, do you receive uh, new products? Yeah, some uh, uh, people uh supply here. They bring they will bring and sell here. I purchased nighttime, wholesale price nighttime. Ah okay. Eleven yeah, o'clock. And uh, could you tell me how to understand uh, if uh, shrimp is fresh? How to understand if you see how we can see it? You check brother. Okay. You hold this and check smell. If no bad smell, no bad smell, yeah. Very fresh. If smell bad, no fresh. And how to check uh, maybe color, change in color. Yeah inside not? inside you look that side. It should be yeah white. So, so white, very very fresh. Okay. If uh, color different change, no white, not fresh. If black. If black, not fresh. Not good? Yeah. Okay. But best you check smell. If smell good, fresh. If okay. no good, Not what what is best from where from India from Pakistan. What what do, what do you suggest what to try from Oman from Oman from Oman very nice why why is better Oman from them sea is very best from Oman sea, any fish in the sea any fish near Oman yeah near Oman. this area from Oman in the sea any fish inside this meat very soft this eating very delicious taste very nice nice But yes also from Pakistan. Окей. Okay. From Pakistan. From okay. Pakistan, from coming every uh, every flight Ага, окей. Uh -huh, okay. yeah, every day coming. Every But day from day. Oman is uh, very, yeah. very, okay. very very fresh. Окей. Yes, thanks. This uh, from Canada. Canadian lobsters, yeah, yeah. Canadian lobster. This uh, coming from farm farm. Not from sea. Not wild, from yeah. farm. And okay. where is But the farm? In Canada. This coming live. This coming, Life coming. Да, нет. Летал гуд. But uh, from Oman. This is from Oman. This is from Oman. This lobster very nice all over the world. Wow. Very nice. This meat very soft. This eating very nice. This taste very delicious. Yes. This coming from. Oman. Okay, great. And uh, you have local send uh, sand lobster as well, right? Sand lobster. Yeah. Can you show it to us? This one. Вы видели такие лобстеры? Это uh, песчаный лобстер. Сейчас вы увидите, как он выглядит. Uh, show, uh, the top? Yes. Like он выглядит совершенно другой, как броненосец yeah, какой-то. Like Смотрите. Not fresh. Okay. Yes. Yeah. And ho how much uh, for one kilo like this? This uh, one kilo seventy five brother. This one kilo coming maybe two pieces. If you want big size maybe one piece. If you want uh, small size maybe three pieces coming. Okay. This only grill. This grill very nice. Eating very good. What special do you have as well? I have this, this one. Very what is this special? This fish egg brother. Fish egg. This one is fish egg. Fish uh -huh, okay. cleaning. If uh, female inside have egg, remove egg. This very nice. This may fry, make green. Do you uh, supply to restaurants as well? Or you can uh... I supply. If uh, some people uh, want a supply, I supply no problem. I deliver. They can come to you and yeah, uh, order me. from you. Yeah. Okay. If give me order, if you want supply, I supply, no problem. Окей, okay, спасибо nice Смотрите, сейчас я расскажу, как правильно выбирать а, свежую рыбу. А, есть два основных момента, которые нужно знать. А, конечно же, это а, запах. Он должен быть а, нормальным, не вонючим, а, не отвратным. Второй момент – это жабра. Всегда открывайте и смотрите жабра рыбы. Если они а, яркие, ярко-бордовые, тогда это значит, что рыба свежая. Если они начинают темнеть, либо они слизистые уже, когда вы э, открываете, закрываете и есть слизь, это значит, что рыба уже полежала и она не свежая. Поэтому обращайте на это внимание в первую очередь. How much, баба? что мы нашли. Голубая рыбка Самана. What's the name? Carrot fish. Oh, carrot fish. Не знаю, что это за название, но вы, выглядит красивенько. What is, what is best? You take it. Here, here, Here? Okay. okay. Like oh. I want. I want. <laughs> one hand, one same like this. What's the weight? What's the weight? Maybe three... Four kilo, вот так, внушительное, 3 килограммчика. Вот. вот такая вот штучка тут продается. Приходите, попробуйте. Сейчас мы вам покажем, когда вы покупаете рыбу, здесь ее также можно почистить. Пойдем смотреть. После того, как вы приобрели свою вкусную рыбу, вы можете бесплатно почистить и разделать ее также здесь, прямо на рынке. От этого, для этого отведена отдельная эрия, где есть даже зона ожидания. Вы просто подошли, э, взяли билетик, отдали свою рыбу и через некоторое время вернулись, ее забрали, либо же присели с чашкой кофе, э, подождали ее здесь. Э, это впечатляет, все сделано для людей, все продумано, э, чтобы вы не парились, э, не забрызгали чешуей дома всю квартиру, все сделано для людей, поэтому приезжайте на фишмаркет, покупайте рыбу, разделывайте и дома только жарьте ее. Смотрите, что мы нашли. Это когда-то была голова акулы. Вот так вот можно посмотреть, как выглядят челюсти сблизи. В несколько рядов острые зубы, которые легко могут перекусить руку, либо голову человека. Ну, ну что, родная, пошла ты с пивом. На <laughs> rah. How much it costs? This five hundred. And uh for what how to eat? It's no eating this for the house, this show. Ah, so just for show like yeah. sculpture. Yeah. But it's fresh and Understand. Thank you. Well, так, значит, мы были вот здесь в основной части рыбной. Сейчас идем э, фрукты, овощи, э, специи, и потом покажем еще курицу и мясо. Пойдемте. Давай, давай. Что Манго. Это манго? маленький манго. Смотрите, маленький манго. манго. Откуда Таиланд? Много вкусно. Говоришь на русском? Да, да. русский. Тут на русском все уже понимают. Откуда Таиланд? Вкусно там. Сколько стоит? Двадцать пять долларов. 25 а тут, дирхам? А коробка. Очень недорого, смотрите, 25 дирхам, а тут, э, чуть -чуть, ми, да. мини манго, сладенькие, вкусные. Большие большие 1 килограмм 15 дирхам. Откуда тот? Откуда там Сауд-Африка. Э, Откуда Из Южной Tyler? Африки. The... А тот желтый, сколько? Желтый такой Тайлер, 30 килограмм. Сколько? 30. 30? 30? 30 Дорого. Откуда дорого? Такой магазин, сколько продается? там, не Хорошо. А что это такое? Кастерабон. Кастерабон, лонгон. А такой мангустин, чику. Это Это что? Чику, чику. Что это такое? Чику. Это чеснок куча там. Чеснок. Попробовать дашь? Да, сладкий. Драган, моракуйя. Моракуйя помнишь? Да. Вот такое или, да? Попробуй такое. You have? Let's Тоже uh, only... на развес, да? да? Да. То есть можно покупать как оптом uh, прям коробочки, так uh, и на развес. И что самое важное, можно попробовать все, соответственно uh, попробов уже выбрать, что вам понравилось That's и взять area. с собой. Привет! Все очень доброжелательные, это очень круто. Все улыбаются э, и готовы вам продать как можно больше вкусных фруктовых овощей. Сами? Да-да. Вот такое ли да. Да, много сладких. Как называется? Чику, чику. Чику? Чику. Куколка. Куколка. Он? Сладкий. М -м, он сладкий. Напоминает грушу. Потом попробую. Как грушу напоминает. Да? Ладно, like пир. Понимаешь, Груша я говорю, Груша такого. Так в общем, тест, говорит да. Напоминает очень сладкую медовую грушу. Раньше не пробовал, он говорит, что это называется Чику. Я первый раз вижу такое, даже в Таиланде мы не видели такого. Это с Таиланда? Ну, no, Индия. А, все понятно, это с Индии. Индия, Индия. Окей другая, папайя фонда, папайя, папайя, знаем конечно, папайя знаем, кубника, блюбыри, манго, мангустин, мангустин знаем, это понял, знаем да, атакуэли, да, атакуэли, мараюэли, драган, гуава, гуава, гуаву знаем, все гуава, знаем, гуава фонда, ананаска маленькая, большая ананаска, ананаска фонда, <laughs> да это красный апельсин. Сейчас как да. раз его время года: февраль-март, когда они вызревают и их доставляют. Откуда? Италия? Откуда меня? Италия. Ливан. С Ливана. Вот. Так что самое время кушать. Здравствуйте, как дела? У тебя много датчиков. Можешь рассказать мне, разница между этими датчиками? все даты из Саудии. Все из Саудии? Да, у нас есть два типа. Один из Палестинской даты. Один из Алгерии. Это фрешные даты. Фрешные даты, как вот здесь. Вот так вот выглядят uh, финики, когда их только сорвали с, uh, с пальм. Они вот на таких ветках, и дальше они висят, увяливаются, высушиваются в, в самый привычный формат, как они есть. So here are a lot of different kinds. Yeah. Uh, I, different kind and different taste also. Yes. I have this one, this for example, this middle sweet and middle soft. How you control sweetness, uh, uh, why it's different Just color? All, all, all is, uh, Natural. It's a different palm, different different tree. Uh, but uh, uh, for example, why this is uh, uh, more light color and this is more dark? Yeah, I tell you, it's a different palm. It's different, different kind of palms, yeah, right? Yeah. And that's why it's different. Yes, yes. Okay. Different taste and different uh, different uh, the quality also different. Okay. What is most expensive date you have here? I have uh, amber dates. This is coming from Medina, Saudi Arabia. Окей. Okay. Это uh, okay? yes. like Самые дорогие финики, которые у него есть здесь в магазине из Саудовской Аравии. Uh, how much this, uh, per nine, kilo? kilo. Uh, в районе 30 долларов за килограмм. Mm -hmm. Ну, не, неплохо, yeah, как для фиников. You know, this normal price because here in Yeah, our size more more expensive. Agree. Also, uh, this is coming different size. Also, this big size and this small size. And this one price? This sixty dollar. Sixty, a bit yeah. less. Yeah. Twelve dollars. Because the size and same taste. Same taste, but, but just some, the size some different. Some customer I uh, want a big one. Some customer want. Yeah. 60, so uh, what is more most popular? What uh, local people are buying from you? I have in my company, uh, 250 kind of dates. Wow, разных сортов. <laughs> <laughs> <laughs> a lot of но uh, but this У I have here around, uh, 30, типов type of dates here in shop. This popular dates. But what is most popular? Who people buy? In, local people, Emirati people? What they buy? What Popular. Because, this, uh, you know, this uh, like medicine, this one, as well, this is uh, What the healness they have? Yeah, see, this is uh, less weight and the prophet for Muhammad from Saudi Arabia, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. This uh, say, if you take seven weeks in morning, no pain and no sick, no poison. This clean your body. if you. Take every day? Every day, morning. Okay. Uh, I have also this one, different sizes, big one. Окей. Like okay. Считается, что если каждый день есть по семь фиников на голодный желудок, то у вас никогда не будет никаких отравлений, раздражений и вы будете здоровы. Вот он продукт исцеляющий наш организм. Окей. Okay. As well, with, inside with uh, dates? Inside dates, covering with chocolate. Okay. Okay. Uh, this with coconut, is different than different dates also. This uh, coconut, this cappuccino, also I have caramel, I have sugar-free, I have normal ones like that. This is inside with uh, dates uh, as well? This inside dates and this inside toffee, this kind of sweet. Okay. Yeah, also. But it's made uh, in France, I see. Just uh, uh, uh, chocolate only, no no dates and ah. Это chocolate, Okay. Just made in France, right? Okay, Also, I nice. have Arabic coffee. This different uh, also cardamom, ginger, oh, okay. mm -hmm. nice. То есть очень uh, популярно uh, на востоке пить uh, арабский кофе. Uh, закусывая как раз финиками поэтому это лучшая комбинация и это всегда продается в таком тандеме. How much uh, and this is 60 кофе? 60 драм 60 драм uh, 80 драм 80 драм 80 драм 80 dram 80 драм 80 80 80 драм 80 драм 80 драм 80 драм 80 this different taste, 80 драм 80 драм 80 драм 80 драм and with, coffee beans and this, uh, with sugar, uh, Cickest T, like Приходите скупаться. Yeah. Ну что, мы приехали на следующий рынок, это Fruit Vegetable Market в Дубае. Находится он немножко подальше, по дороге на Олейн. Он делится тоже на два этапа. Здесь стандартный, нормальный, традиционный рынок, база, где вы можете купить как оптом, так и в розницу. И также здесь овощная и фруктовая база куда свозят, в принципе, в Дубае все овощи и фрукты. И уже поставщики продают и развозят по магазинам, по ресторанам. И для начинающих рестораторов, шеф которые только переехали в Эмираты, это хорошее место, где можно найти связь, контакты с поставщиками. В принципе, все они здесь присутствуют, и мы сегодня вам покажем. Пойдем смотреть. На этом базаре очень много привычных нам овощей и фруктов. Но вот мы нашли один лоток, я хочу вам показать. Здесь представлено очень много овощей из Индии. Например, есть несколько видов бобовых, да, которые, бобовых стручков, которые можно использовать в салаты, либо добавлять в супы. Повара знают лучше меня. Есть окра. Это... Особый овощ, который хорошо просто обжарить, потушить на сковороде. Омлеты с ним очень хорошо, вкусно получаются. Также его закрывают, как наши огурцы обычные. Из интересного, зеленая манго не путать с обычным манго сладким, который мы, мы привыкли есть. Это, этот сорт манго использует непосредственно зеленым в салаты. Он не сладкий. Также есть э, э, вот такие вот страшилки, страшилки-огурцы, э, которые тоже принято использовать в салаты, и их добавляют э, в различные карри, э, в индийскую кухню. Больше я нигде не встречал. Если кто знает, как э, их готовить, напишите в комментариях обязательно. сказать одну интересную штуку. В Дубае продается э, привычный нам лайм, который мы знаем все, и также есть э, маленький индийский лайм. Э, вот этот маленький лайм, э, он очень крутой, я всем советую использовать его в кондитерском э, ремесле, как говорится, он очень ароматный, он не такой кислый, он очень ароматный э, и дает э, там лимонному тарту, э, либо различным э, лимонному суфле, отличный лаймовый аромат и меньше кислинки. Так что ищите в магазинах и на рынках города маленький индийский лайм. На рынке, на котором мы только что были, не заканчивается торговля. Основную вообще часть занимает оптовая торговля. Вы видите сзади очень много машин, больших фур. Ежедневно привозят фрукты и овощи в Эмираты. И потом, естественно, маленькими уже партиями развозят по магазинам и ресторанам. Давайте попробуем зайти внутрь и с кем-то пообщаться. Я хотел показать вам процесс полностью поставки и хранения фруктов и овощей на одном из этих складов, но, к сожалению, нам сказали, что нужно заранее подавать заявку, и тогда нам маркетинговый отдел покажет все как положено. Поэтому мы договорились, что снимем отдельный выпуск про одну из самых больших компаний, которая занимается поставками фруктовые овощей в э, Объединенные Арабские Эмираты. Вот, ну вот тогда мы продолжаем. Поехали дальше. Одним из трех рынков, которые я хочу вам показать, является э, Spice Сук, э, что означает э, рынок специй. Э, тут представлены не только специи, то э, очень много э, и золота, и всяких э, побрякушек, э, и национальной одежды. Э, недалеко находится Иран э, и Индия, соответственно, это был своего рода хаб 40 лет назад, где по э, торговцы обменивались э, своими э, вещами и продуктами. Э, сегодня пятница, тут просто дурдом, потому что все выходные э, в Арабских Эмиратах в пятницу никто не работает, поэтому э, все здесь, и туристы, и местные, все вместе. Пойдемте посмотрим, как же это выглядит, э, и узнаем что-то интересное. Пойдем. это был центр сейчас с открытием все больше и больше новых молов и торговых центров здесь конечно все закрывается и из большого рынка одного из самых больших на востоке здесь осталось буквально три улицы yes what is this? инди? Индикол for the jeans color, for the Окей. Okay. So what for what you use? It? You can eat А, no, ah, Ребята, вот uh, это добавляют, когда варят uh, джинсы. I Прикольно. А, это для чего? And this for what? sulfat. Sulfat for allergy, skin allergy. And what you do with this? This <laughs> вот так вот использует для, для от аллергии, он говорит, берешь себе натираешь. Зачем крем, ребят, просто покупайте такую штучку. Сульфат называется. You, you add to the, soup, for yeah? yeah. okay, nice. so the Ага. So you need to For the tea, nice. Алам, Алам, И что ты делаешь с этим? Алам, after shaving. И как ты используешь это? Это жилет, это after Но как ты используешь Ты должен положить в воду А, окей. Вот, пожалуйста, гель, по гель после бритья. Просто uh, макайте в воду и потом побрились и используйте вот так. <laughs> Такого мы не видели. Окей, вот еще? А, внутри? Это шафран, да? Это санфлауер. А, действительно? цвет? Видите, вот uh, это не шафран. Это... Санфлауер uh, это uh, эти подсол подсол подсолнух, Ничего себе, очень похоже. Вот так вот, смотрите, это а вас обманят. Ребята мне попались uh, честные, не обманывают, это не шафран. Что это? Лаванда, это? Это? Это? Это? Это? Это? This is rose, rose yes? Kamomile? This? This is also chamomile and every scoops like uh, all for tea this one. This is all for tea, tea, okay. This is Gillette, yes? Yeah gillet. <laughs> okay, and these spices, what is here? Curry, curry, curry, like, make is What is difference uh, between Arabic and Indian curry? This is Arabic little uh, spice, you know, Indian. and Indian uh, Arabic Narmal, that is different. Arabic and Narmal and uh, Indian like spice, little spice. Ah, chili, okay. Yeah. So you add uh, chili to... Yeah, chili like Самая дорогая специя это шафран. Most expensive, yes? Yeah, it's expensive. He's from Turkish. Ммм, mm. вот так вот он говорит. Это афганский. Это афган? Да. иранский у вас? Иранский у вас, да. Этот намного приятнее пахнет, это афганский. Не видел никогда. Он без желтизны, буквально весь uh, красный. Better это the one is Afghanistan Sapran. Why? It's Iranian, I said, no? No, it's search Google it's from Afghanistan. But people like Iranian. And how much? How much it costs? This is one gram. Coming 20 дирам? 1 yeah, gram. Yeah, and this one 10 дирам. 10 dram. So this is most expensive. Yeah, this is search Google it's coming it's and uh, from Afghanistan. The world. 6 долларов за 1 грамм этой специи. Самая дорогая специя в мире. 20 дирхам да. 6 долларов да, да, да, да. спасибо Я считаю, что в Дубае лучшее место для покупки специй – это spice market. Приезжайте сюда, покупайте. В магазинах, в принципе, можно найти все это тоже, но цены будут в 3 четыре раза дороже. Здесь, конечно же, очень много туристов и нужно торговаться. Разбивайте цену минимум вдвое. Это возможно, реально. Покупайте, используйте. И всем поварам советую приезжать и пробуйте. Это, все, это лучшее место, где вы можете взять все необходимое. Мы сейчас находимся в именно той части города, которая сохранилась с момента основания Дубая. И это уникальная возможность увидеть традиции и как жили люди ранее. Вот сейчас оно именно так и осталось в нетронутом виде. Мы с вами знаем из телевизора, из радио, из рекламы Дубая как инновационный город будущего. С небоскребами, с высокой башней Бурж-Халифа, с семизвездочными отелями и так далее. Но именно здесь мы можем видеть работяг, которые трудятся, как и, блин, наверное, 100 лет назад, продавая специи, продавая какие-то свои национальные одежды и прочие продукты. Это круто. Обязательно приезжайте сюда и посмотрите, как это все выглядит. Ну, а для тех, кто занимается ресторанным бизнесом, это хорошая возможность. Попробовать увидеть все, потому что здесь, в принципе, они открыто рассказывают о своих специях и есть возможность взять небольшие сэмплы и протестировать себя на кухне, добавляя в свои блюда. Потому что, конечно же, не забывайте адаптировать ту или иную кухню, которую вы готовите в своем ресторане под этот рынок, потому что это залог успеха. вот э, синие лодки так вот именно на них с ирана э, перевозят специи и прочие продукты а в иран доставляют таким образом э, как и ранее бытовую технику а вот на вот этих вот красных маленьких можно переплыть на тот берег всего лишь за один дирхам э, стоит огромная очередь и туристы просто балуясь э, туда-сюда плавают э, э, наслаждаясь прекрасным видом на старый город Наш выпуск подошел к концу, я надеюсь вам понравился мой обзор самых больших рынков в Эмиратах, в Дубае. Что важно знать, важно знать, что везде, включая поставщиков нужно торговаться, это арабская страна, здесь принято торговаться как на рынке, всегда пытайтесь как минимум на 30, а то и 50 процентов сбить цену, это возможно. Надеюсь, каждый из вас, побывав в Эмиратах и кто переехал сюда, сможет открыть для себя эти рынки, найти нужные продукты для использования в ресторанах либо в домашних условиях. Шеф-поварам и рестраторам однозначно советую, потому что именно здесь вы можете узнать всю информацию, попробовать на месте любой продукт и уже потом договариваться о ценах и находить реальных поставщиков. Ставьте лайк этому выпуску обязательно, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. Оставайтесь с нами, это съедобный бизнес.